Очень приятно здесь перед вами, в университете, где я когда-то учился, работал, с которым связаны разные, но в основном хорошие, естественно, воспоминания. Именно здесь я начинал заниматься историей ленизма, продолжая традиции так скромно поставим себя в один ряд с Федором Герасим Мищенко, с Аркадием Ильичевым, Владимиром Даниловичем Джибуниным. И э, та тема, которую я вам сегодня представлю, она, в общем-то, тоже связана непосредственно с тем, что я изучал э, в течение долгих лет уже достаточно. Ну, вот сейчас это формулировалось в э, некоторые э, интересные, как мне кажется, наблюдения. Э, не только связанные с историем, но и более широкого плана. Я об этом чуть позже скажу. Так, ну название перевели, да? Садиозные, радиозные, официальные. Какие? Официальные и пространства. Почему? Почему официальные? Ну как? У вы... нас это красивые. Красивые, славные. Уходящее выражение номинас унт имена ненавистные, одиозные, да. Угу. Ну, вот я решил продолжить эту значит, фразу немножко другими именами, с более положительными коннотациями. Надо было бы, конечно, подобрать что-то на греческом языке, но, в общем, такой фразы не нашлось, хотя материал, конечно, будет связан в основном именно с греческим Ну, а этот портрет не идентифицировали. Кто такой? Александр какой, какой красавчик, Нет, не Александр Македонский. Диметрий Полиаркет, Собственно, один из носителей вот этой этих неофициальных имен. Имя очень, пожалуй, самое известное. А из этих Он сын Антигона, одноглазого, основателя Династии. родной внук получается. Ну, поскольку Антигон, это же, наследник. Да. Ну да, а да. Ну, он, он чуть антигон был из поколения Филиппа, э, то есть он был гораздо старше Александр Димитрий э, был младше Александра, но, но принимал а, активнейшее участие в войнах. В диадоку, вот этих самых наследников. Э, ну и имя его полиархет, что означает? Что да, осаждающие города. Ну вот дальше мы ну, посмотрим, посмотрим есть, есть ли у него какой-то, так сказать, скрытый смысл этого есть. Значит, э, речь у нас пойдет об эпохе эллинизма, э, которая, вы уже прослушали курс истории Древнего Мира» до этого периода, да? Сейчас так, что у вас, э, Рим, наверное, да? да То есть века. эллинизм. Ну, как обычно, Ев Евгений Александрович не любит и не знает. Э, я, я. Да, И, наверное, он вам подробно об этом не рассказывал. Ну, это общая судьба такая, вообще, мистической история, что учебные курсы, как правило, ее почти что обходит внимание, между тем на мой взгляд, это история эллинизма это не вполне греческая история, это все-таки явление несколько отдельное особенное эллинистический мир это мир греко-восточный если несущей конструкции так сказать, греческой цивилизации архаического классического времени был полис, то теперь это роль переходит к монархии и вот на этой карте Прекрасно видно, что эллинистический мир представлял собой вот систему, в которой существовали э, и задавали тон э, крупные монархические объединения царства. Э, государство Селевкидов, государство Толемеев, Македония, в которой правила династия Антигонидов, как раз вот э, сын Диметрия Полиаркета, антигонгоната, о котором тоже пойдет речь. Утвердил там направление своей династии. Более мелкие государства. В Малой Азии Пергамское царство, Лифинское царство, Понтийское царство, Каппадокийское царство. Эти государства интересны тем, что здесь у власти были не греко-македонские завоеватели, а представители местной аристократии. В Понтии, в Каппадокии, в Армении, в Медиатропотении и Парфии это были династии иранского происхождения, восходящие, возводящие свою генеалогию с теми или иными основаниями к персидским царям Ахиминидам. Ну и вот понятно, что создание этой системы монархических государств, естественно, повлекло за собой очень существенное изменения в идеологии греческого общества, поскольку, ну, все-таки, так сказать, ведущим этносом в мире были э, греки и македонине. Ну, в данном случае эта разница между ними была не столь значительна э, по сравнению с той разницей, которую они ощущали сами э, по отношению к восточным народам. Э, ну и вот, э, наверное, одним из знаковых, э, одной из знаковых перемен в идеологии греческого общества является то, что Постепенно в течение третьего э, века до нашей эры происходит процесс складывания царского культа. Цари, э, прежде всего это касается вселивкидов и филимеев, э, становятся объектами почитания на государственном уровне после смерти, а впоследствии при жизни они считаются равными богами. Ну, равными богам, ну не совсем э, боги, но как... Э, было сказано в названии одной из книг, посвященных царскому культу, недавно вышедшей, меньше, чем Боги, но больше, чем люди. То есть некий такой надчеловеческий статус им был придан, и начало этому положил, естественно, еще Александр Архидос. И одним из, одной из черт, сопровождавшей утверждение царского культа, становится принятие официальных царских имен царских эпитетов, которые становятся частью, ну, иногда их называют тронными именами, то есть имена, которые становятся частью официальной титулатуры и встречаются часто в надписях, на монетах. Ну и вот недавно вышла очень хорошая обстоятельная книга итальянского исследователя Федерико Мария Мучиоли «Официальные эпитеты фельмистических царей» где он проводит вот их классификацию. Ну, я правда, немножко в другом порядке ее расположил. Да? Наверное, военные все-таки были бы куда-то вверх отнесены, связаны с политической сферой. Значит, ну, коротко об этих эпитетах тоже следует сказать, поскольку есть определенная связь между эпитетами официальными и эпитетами неофициальными, о которых у нас, собственно, пойдет речь. Значит, Сатер – это спаситель, Эвергет – это благодетель, дикаюс э, справедливый, хрест благой, хороший, ктист основатель. Значит, связанный с семейной сферой э, Филадельф, любящий э, сестру или э, брата э, или любящая это, э, в, в греческом языке существительное двух окончаний, мужской и женской, вот там одинаковые Филопатор, любящий папу, Евпатор э, славный отцом, Филометр, любящий маму Филопат, особенно трогатель, любящий дедушку. А он дедушку не бил, да, он дедушку любил. Был и такой. Значит, эфит, корнем Фил, э, имеющий тоже политическое значение. Филэлин, любящий греков. Филопатрия, любящий родину. Не буду с Филопатром, да, сейчас у нас будет пример. Филоромей, любящий римлян. Филокайзер, любящий Цезаря. Филантоний, любящий конкретно Антония видите, с божественной сферой, просто бог так скромненько, да? Вот. Рад представить, очень приятно, царь, да, очень приятный бог. Терапатор, вот. имеющий божественного отца, Дионис, просто Дионис, Эпифан, явленный со Евсей, Евсений, благочестивый. Ну и, естественно, поскольку элементическая монархия возникала как военное предприятие первоначально и царь был, был прежде всего воином, как Александр и его преемники, то появляются и соответствующие эпитеты. Никадор а победитель, Калинник не с Калинником, город автоматически исправляет обычно, Значит, одерживающий прекрасные победы, Никифор э, победоносный, а Никет не победитель. Ну вот мы видим эпитеты такие звучные, пышные, э, Торжественные призваны подчеркивать значимость царской власти вообще и каких-то конкретных ее носителей. Ну, вот конкретные примеры того, как эти эпитеты проявлялись. Значит, в государстве Селевкидов вот такой очень своеобразный был правитель Антиох IV, которого Ильев принял эпитеты Бог, Эпифан и Никифор. В Парфянском царстве, ну, это, значит, прозвище эти иногда называют эпиклесами, собственно, греческое слово прозвище оно и означает. Значит, не очень понятно, кто из этих вот трех правителей здесь был, потому что Аршак, у Парфян это было имя основателя династии Аршака, и впоследствии оно стало также, как Цезарь в Риме практически именем, равнозначным царскому титулу. Ну вот, мы видим, что здесь легенда, это, по-моему, это самая длинная, я специально старался подобрать, значит, самое длинное сочетание всех этих эпиклеев, мы видим, что здесь из легенды даже не осталось места на э, реверсе монеты. Значит, царь великий Василиус э, Мегас, э, автократор самодержец, филопатор любящий папу, эпифан со славой явленной, еще э, любящий грех, ну и вот в Каппадокийском царстве последний представитель, основатель третьей династии Каппадокийских царей. Вот, обратим внимание, да, какое у него сильное, немножко такое наивное желание все-таки вот утвердить эту династию. Да? Он и любящий родину, он и птист, основатель. Но это ему не помогло, потому что он был последним представителем царей вообще, и первым и последним представителем своей династии, император Тибери, его сместил и Каппадогия в 17 году превратил в римскую провинцию. Ну, вот эти примеры, наверное, дают определенное представление о том, как, с какой целью, в каких формах использовались официальные эпитеты македонских, не только македонских, но и восточных царей эллинистического мира. Значит, что же касается эпитиков неофициальных, то здесь ситуация э, весьма своеобразная. Они тоже получают очень широкое распространение, и э, их изучение э, представляет очень большой интерес как в плане отдельных, так сказать, case studies, такие примеры вам будут представлены, так и в более широком комплексе, в такой достаточно протяженной исторической перспективе. И сейчас вот, то, что я вам представляю, это часть большого коллективного проекта, в котором участвуют вот, названные коллеги, проект Российского гуманитарного научного фонда, неофициальные прозвища «Государственные деятели древнего мира как культурно исторический и политический феномен». По итогам, я надеюсь, мы не сдадим коллективную монографию. Очень приятно, что вот на нашей конференции сейчас Эдуард Валерьевич делает доклад в рамках нашего гранта, и Александр Валентинович тоже у прозвища «Римский кондератор». Так что, если хотите послушать значит, продолжение этой истории про прозвище, как мы иногда говорим про «погоняло», то можете послушать, может быть, даже с лекцией. Идете, я думаю, вас не накажут, Значит, э, ну, действительно, этот э, феномен требует комплексного рассмотрения. Э, ну, а начать, разумеется, следует, с собственно, с Древней Греции, эпохи Архаики и классики, чем у нас занимается Игорь Евгеньевич Суриков, ведущий наш специалист по истории Греции. Э, и он, собственно, э, начал с того, что он уже одну статью э, такого обобщающего плана по этому проекту опубликовал, и он отметил, отметил что, э, в принципе, в древней Греции, в полюсной Греции прозвищ было не так уж много. Почему? Ну, вот как-то не очень понятно, на самом деле. Э, может быть, потому, что у Игоря Евгеньевича такая рабочая гипотеза, что э, эпиклеса, прозвище, собственно, обычно употребляется по отношению к богам. Зевс Олимпийский, да, Афина Паллада, Афина Дева Парфенос, Аполлон э, там, э, Лигейский, Аполлон Дельфийский. То есть, вот это вот эпиклеса, это, так сказать, нечто божественное, а не очень человеческое. С другой стороны, мне кажется, возможно, что э, в рамках полисного коллектива, ну, вот наделение человека такими эпиклесами было не вполне типичным, поскольку это было ну, не вполне соответствовал нормам э, полисной э, этики и идеологии. То есть, ну, человек все-таки, все, э, все считают граждане, по, граждане полиса равны, хотя, конечно, некоторые были равнее других, как говорится, но, э, в принципе, вот, э, какие-то такие прозвища, э, ну, все-таки это какое-то выделение из гражданского коллектива, и это не особо как-то приветствовалось и применялось. Но вот, тем не менее, примеры этого есть. Вот Аристик – справедливый, знаменитый политический деятель, вот, астраконок, на котором написано его имя, осуждающий его э, изгнание из Афин. значит Кимон, Коален, простак, так, ну, чтобы не сказать тупица, можно и так перевести, Перикул, знаменитый, Леноголовый и Олимпийца, а для мы чуть поговорим попозже. Гераклик, царь, про которого писал. Эдуард Валерьевич он, он имел какие-то дипломатические отношения с персидским царем и за это был прозван царем. Царь Кириены, города в Северной Африке, Бат, был прозван счастливым за свою удачную политическую карьеру. Значит, поскольку в галлинистическом мире монархии в основном, ну, собственно, господствующим этносом были Македонине наряду с греками то, естественно, нужно обратиться и к тому, что у нас э, было в этом отношении, связано с прозвищами э, в Македонии. Э, здесь тоже ситуация достаточно интересная. Э, была высказана рабочая гипотеза, что прозвища как раз получают получает широкое распространение в эллинистическом мире прозвища э, правителей и политических деятелей, поскольку, поскольку э, анамостикон, набор имен э, в македонской, у македонской военной аристократии был достаточно ограничен, и требовались какие-то вот такие дополнительные определения, которые могли бы этих тёжек различать. Я решил это проверить. Есть хороший справочник про сапографию империи Александра. Про сапография. Знаете, что такое? Про это ä, ä, исследование каких-то э, людей, связанных какой-то одной общей темой. Ну, вот в данном случае просопография э, Александра, то есть людей, которые были с ним э, в родстве, которые с ним воевали, которые, против которых он воевал. Вот. Ну и я решил значит, выбрать, во-первых, из всей этой просопографии конкретный македонин, во-вторых, посмотреть, сколько там э, прозвищ у них. Сколько, сколько среди них тезок, и в-третьих посмотреть, сколько прозвищ. Начало было очень радостное, одно, практически одно из первых имен – Адайос, Адей, типичное македонское имя, и вот было написано, что отцом его, вероятно, был э, тоже э, некий Адей, э, полководец Филиппа еще, отца Александра, по прозвищу Алектрион, петух, ну, видимо, за свой э, заделистый нрав. Ну, вот я обрадовался, думаю, сейчас эти прозвища тут попрут. Нет, ничего подобного. Вот, все такая, исчерпывается практически этим только набором. Значит, здесь интересен нам пример Александра I, македонского царя из династии Аргианов, который правил во время греко-персидских войн. Вот, имя Филелин, это неофициальное имя, в отличие от того, что оно стало традиционным, достаточно распространенным уже в эллинистическую эпоху, но оно ему было дано уже задним числом, как-то после его смерти. Ну вот, интересный достаточно пример. Значит, Аларид и линкистиец это имена, которые связаны с географическим фактором, уроженец города Аллора и уроженец области Линкистиды Верхней Македонии, в Македонии, где сейчас Республика Македония примерно, Значит, Птолемей Лаг, тот самый Птолемей, первый который Сатер. Лаг, это, собственно, его отчество, папу его звали Лаг, Заяц, нормальное такое, македонское имя. Ну и вот два клита, клит белый, и клит черный, явно, так сказать, парочка такая. Черный это тот самый, который, которого Александр с убил во время ссоры. Вот. Белый еще пожил и побоевал при дяде. Ну, наверное, как-то это связано все-таки с македонской монархической аристократической традицией, но вот такого четкого, уверенного подтверждения этому найти не удалось. Это монета Александра I. Как раз обратим внимание, что имя здесь написано. Без царского титула до Александра Великого, Александра III, не употребляли македонские цари титул басилецов. Что писали об этом позже, неофициальных сами греки? Ну, вот у нас есть такое свидетельство Плутарха, знаменитого биографа из биографии Кориолана, римского политического деятеля. Ну, мы помним, что в Риме была система трианомена, знаете, да, Гай, Юлий, Цезарь. Номен это, собственно, Родовое имя, в данном случае Юлий, преномен – это имя личное, Гай, и когномен – Цезарь, значит, ну, изначально это было прозвище, Цезарь – это волосатый, Цецерон это горошек. Вот. Плутар здесь как раз вот пишет о римских когноменах, ну, и говорит вот о греческих прозвищах, отмечая сходство этого феномена с римскими когноменами. Значит, Здесь мы видим вот и официальные прозвище Сатер или Калиник, занаружность Фискон или Гриб, Пузатый или Горбонос, и нравственные качества Эгергет и Филадельф, Счастье. Ну и вот видим даже прозвище данных насмешку. Как мы дальше увидим, таких прозвищ было довольно много, и едва ли не большая часть вообще всех неофициальных прозвищ это прозвище именно открыто или, э, так сказать, с подтекстом, но иронически. Значит, прежде всего, естественно, требовалось. Э, да, надо отметить, что вообще, э, как целостный феномен, прозвища правителей мистического мира э, ни, никем не изучались. В старой работе э, итальянца э, Эвариста Бретчи, начала 20 века, была, были собраны эти эпитеты, э, ну просто вот собраны и все. Все вместе без анализа и, в общем-то, во-первых, и не все, и во-вторых, только прозвища э, даже не всех представителей не всех, э, всех эллинистических династий и э, только царей, э, хотя, конечно, нужно рассматривать в комплексе с правителями, с политиками не только царского статуса. Естественно, возникает необходимость эти прозвища как-то прежде всего классифицировать, э, по, подобно тому, как Мучевули это сделал с э, официальными эпическими политических правителей. Ну и вот картинка получается у нас такая. Значит, первое, что вполне понятно, по особенностям внешности. Значит, здесь у нас есть следующие примеры: Антигон первый, отец Диметрия Пулиаркета, Монофтальм одноглазый, о котором мы будем говорить, и Циклоп, иногда еще его звали. Диметрий тощий, Диметрий красивый, вот. Иногда его переводят как «прекрасный», хотя мне кажется, что он был некрасивый, а такой красавчик. Вот, э, ну, действительно, э, есть такое ощущение, что вообще в греческой э, симпосиальной культуре э, фраза там «годейнус такой-то, такой-то колёс» колес это явный, извиняюсь, гомосексуальный, э, так сказать, оттенок. Э, ну, в греческой симпосиальной культуре это было распространено. К этому, видимо, неприменимо, но вот, вот он был таким мачо, который был убежден в собственной неотразимости и из-за чего, собственно, что отчасти его и погубило. Он там, ставший царем Киреной, он недовольствовал своей молодой женой, завязал еще интрижку со своей тещей. И, в общем, жена этого не стерпела, и маму-то пощадила а неверного мужа по ее приказу убили. Вот. Так что красота его не пошла ему на пользу. Значит, антигон третий э, – Фуск. Вот что такое Фуск? У нас будет отдельный разговор. Обычно это прозвище считают загадочным. Ну, мне кажется, что удалось эту загадку, скоро, ну, так скажу, разгадать. Значит, селек второй – Поган бородатый. Вот мы здесь видим здесь вот еще без бороды, а здесь уже вполне себе бородатый. Была такая гипотеза, что бороды отращивали те цари, которые побывали, в пл... Селевкинские цари, которые побывали в плену Парфяна. Ну, вот дискуссионный вопрос о том, был ли в плену Парфян селеб, но сейчас эта теория, в общем-то, отвергнута. Так, в общем, вопрос моды, не более чем. Хотя, в основном, элистические правители брились, но вот могли и бороду время от времени тоже отпускать. Значит, Птолемей 8 и 10-й фисконы, Очень интересная история у этого прозвища. Птолемей 8 был прозван так э, знаменитым Александрийским филологом э, Аристархом Самофракийским, э, который э, в числе прочего занимался творчеством лирического поэта эпохи-архаики Алкея. И э, Птолемей личность Нарек была противная. Ну, здесь пузатость его особо незаметна, да, на монете. Вот. Ну, в общем, нехороший был человек. И устроил он как-то репрессии против филологов. За что его прозвали филологом Александрийцы. Дальше у нас будет этот пример. Вот. И Аристарх был вынужден отправиться в изгнание. но вот он на память о себе оставил вот эту кличку. Причем, судя по всему, он ее позаимствовал из творчества именно Алкея. До того это слово не употреблялось, а Алкей его применял к своему политическому противнику тирану Питтаку. Вот, Питаг был пузан Фискон, и Аристарх, так сказать, актуализировал это прозвище применительно к своему нерву Торемею VI. Да, ну, как мы видим, здесь э, никакого пиетета, подданных по отношению к царям, не прослеживается. Здесь у нас и чувство юмора, иногда весьма так, такого соленого, как мы дальше увидим, вот. и вполне, так сказать, э, э, ну, подход, в общем, без, без всякого пиетета. Значит, Толемей Опион. Опион у него практически был личным именем. Вот не очень понятно, что с этим прозвищем. Возможно, что он был как раз в противоположность, он без, без номера, он не был правителем, в Египте он был правителем Кирены, вот. но его противником был Пелемей, о господи, какой там, а, восьмой как раз, да, то есть этот жирный, а этот не жирный, да? возможно, вот так могли произойти. Значит, Лафир, Латюрус, не очень понятно, что такое, ну, наверное, вот считают бородавкой в виде горошины. Вот, Цицерон, тоже Горохов, получается, и, собственно, его э, предок получил это э, прозвище, вроде бы, э, э, из-за такой бородавки. Русий первый царь Вифини хромой. Интересно, что хромоту это он получил в результате ранения, когда он лично штурмовал э, город Гераклею Понтийскую, будучи уже в очень преклонном возрасте. Ну, судя по всему, ему лет за 70 где-то было, но вот первым залез, за стен, на, на, залез на стену, э, ну, получил ранение, и, значит, и отступили, а Гераклея устояла. Э, Анчух, э, восьмой э, гриб, э, горбоносый, ну, здесь э, горбоносый, так сказать, вполне отчетливо прослеживается. Э, да, и вот еще один очень интересный персонаж, Бруссий Однозубый. Это... Внук этого Пруссия, он тоже царем в Ефении не был, сын Пруссии второго, Ефинского царя. Вот С этим прозвищем очень интересная связанная история. Дело в том, что различные античинаторы объясняют, что у него верхние зубы срослись в одну кость. А? Как у упира, совершенно верно. Как у Пира, знаменитого, который пировые победы одерживал над римлянами. И я возьми и проверь, нет ли тут какой-то генеалогической связи между ними. И оказывается, что действительно велось очень много споров по поводу того, кем была мама знаменитого македонского царя Филиппа V. Либо это была внучка Пира, либо это была значит какая-то другая женщина неясного статуса, хресинида. Вот. И получается, что если вот это... Да, я порылся в стоматологической литературе, поконсультировался, все по-честному. Да, это наследуемая аномалия, значит, она называется шизодонтия, встречается достаточно редко и передается по наследству. И э, в таком случае значит, у нас есть очень сильное основание под, подозревать, что ну, вернее, мы получаем дополнительные аргументы и так к наиболее авторитетной теории, что все-таки матерью Филиппа V была э, именно э, внучка Пира, а замуж за Пруссия первого вот этого самого вы, вышла сестра Филиппа, которая, видимо, была носительницей этого же гена. Ну и вот, собственно, через э, вот по этой так сказать, линии данный ген передался и к Пруссию, Пруссию однозумно. Идем дальше. Прозвище, естественно, связаны с военно-политической деятельностью. Тоже нередко имеющие, как это может показаться не странным, а какие-то иронические подтексты. Ну, Деметрий Полиаркет. Вроде бы казалось, что ну, Полиаркет, Полиаркет, осаждающие города. Он был большим фанатом э, военной инженерии, создавал э, всякие грандиозные машины э, осадные. Но э, прозвище он это получил э, после э, осады Родоса, которая, в общем-то, э, не завершилась взятием этого города. И более того, в знаменовании ну как родосцы имели основания считать этой победы, они воздвигли вот э, знаменитую, статую э, бога Гелиуса покровителя полюса, который считался одним из чудес света. Э, считался одним из чудес света. Ну и вот э, в источниках мы этого не найдем, но историки современные считают, что этот, это прозвище э, устрашающий Питер, как говорит э, э, Плута. Оно могло иметь тиранический подтекст, что дескать, он осаждающий города, но нифига не берущий. Значит, Теремий, Керавн и Селев, третий Керавн, Перун. как, кажется, и здесь даже могло быть некое, некое так сказать, двойное дно у этого прозвища. Но ну, оба правителя были совершенно никудышнее. В Толемее я пытался доказать, написал об этом отдельную статью, судя по всему, получил это прозвище, как мне кажется, после того, как он неожиданно совершенно, ну вот как гром среди ясного неба, убил своего благодетеля, Селевка первого Никатора, который держал его при дворе в своем, с целью, чтобы использовать при случае в интригах против Толемея, его сводного брата Толемея, Филадельфа, Птолемея II. вот И, значит, вот Птолемей неожиданно совершенно, ни за что, не просто, как говорится, Селеку убил и на короткое время стал царем Македонии, но там правил недолго и кончил очень плохо. Вот мне кажется, что это прозвище могло быть дано именно вот с таким подтекстом, что, дескать, вот раз, шарахнул тут и, и все. А э, ничего подразумевающего здесь его стремительность, его отвагу, как иногда считают, мы не наблюдаем. Значит, пир воины его звали Орлом, Орел наш, почему такой маленький, болель. Колеме Андромах. Вот о нем писал Владимир Данилов Джигунин. Возможно, это прозвище, означающее, было и такое греческое, и личное имя Драмах сражающийся муж, да, возможно, значит, здесь был намек на неудачное для этого политика сражение при Агросе. Точно такая же история с Дмитрием II македонским царем из династии антигонидов, который получил прозвище Этолик, «эт италийский, совершенно нетипичное для эллинистического мира, оно похоже вот на прозвище римских политиков, там мет Метел, Нумидийский, Сципион, Африканский и так далее. Ну, вот, судя по тому, э, по всему, э, итоликом Диметрий был прозван, что он воевал с италийцами, но воевал, опять же, неудачно. Э, то есть это, не, так сказать, не э, Суворов Рымникский, а с точностью наоборот. Антигон III, о котором у нас будет речь, э, имел прозвище и Петров, а э, поскольку он был назначен опекуном малолетнего Филиппа V после смерти вот, как раз Диметрия II. И э, должен был передать власть э, Филиппу, когда тот э, повзрослел. Ну, он, правда, сам правил царем, ну, в общем, э, в качестве нормального царя. Но, э, судя по всему, э, в общем, со своими опекунскими обязательствами он справился вполне достойно. Далее. Прозвище, связано с какими-то особенностями личностями, конкретными событиями жизни правителей, ну, иногда, естественно, тоже политического свойства, порой это откровенно оскорбительные кличи. Ну, вот Димитрий первый тот же самый полиаркет, который был прозван мифом. Мифом его прозвали Афини за то, что он, мужчина был тоже такой мачо, значит, Неотразимый совершенно, у него было много всяких любовных романов. И вот один из романов был с знаменитой афинской, афинской гетерой Ламией. Ламия – это вообще имя ужасного такого божества из греческой мифологии. И Афине говорили, что вот в мифах своя Ламия, а у Диметрия своя. Вот за это его прозвали миф Значит, Антигон III тот же самый, который Эпикун, Эпикун Эпитроп и который Фуск, а дальше мы будем говорить, значит, у него было прозвище Досон. Досон – это причастие будущего времени от глагола «дидуми» – «давать», то есть тот, кто обещает дать в будущем. Ну, судя по всему, здесь вот иронический оттенок, как Плутарх и говорит, да, помним в биографии э, Кореала, что значит, что он много обещает, но делает на самом деле мало. Может быть здесь оттенок такой, что он, дескать, обещает обещает передать власть Филиппу, э, когда его опекунские обязательства кончатся. Тоже такое может быть. Э, ну здесь, в общем, с этим прозвищем ну, все более-менее ясно все Значит, антипатры Тесии, э, вот и это ветры, которые дули в Северной Греции в течение 45 дней. Вот этот антипатрон правил, похоже, примерно в то же время и правил примерно 45 дней, за что, похоже, его и прозвали Этесси. Антиоргий Еракс Коршун. Ну вот, орел у нас все-таки в военно-политической деятельности, а Коршун в таких прозвищах, да? Вот, обратим внимание на его диадему, здесь у него такие крылышки, да? Может быть, э, ну, вроде бы сказано у одного, правда, позднего римского автора, что он был прозван так за то, что он был э, хищный, э, коварный, Вот, э, Ну, видимо, э, орел он благородный, а поршун не очень. Ну, надо разобраться, на самом деле, то ли это поршун, то ли это сокол. Ну, и, как мы видим, он э, вот эту свою птичью, так сказать, аллюзию вполне мог подчеркивать. Так что, может быть, это и... Не было таким ироничным прозвищем. Антиок IV, тот самый, у которого было много эпиклес, значит, одна из них была Эпифан, явленный со славой, но ну, его за эксцентричный нрав, его подданные прозвали вместо Эпифана Эпиманом, безумцем. Димитрий II из династии Селевкидов, не из македонской династии, не из антигонидов, а из Селевкидов, Серепит, поскольку он был в плену у Парфян, и вот э, видим, что он тоже вполне себе бородат. Э, далее, Диметрий Элкайрос, -э -э -э Элкер, удачливый, как-то вот он удачно пришел к власти, что было отмечено. Селек 7-й продавец соленой рыбы. Не знаю, еще не занимался, чего он там продавал соленую рыбу, но, видимо, связан с какими-то перипетиями политической судьбы. Телемеи 3-4. Трифон. Трифон тоже. Имя довольно интересное. У нас есть пример, что в государстве Селевки древний Диодот узурпировал царскую власть и принял имя Трифон. Трифон может означать роскошный, пышный. Было женское имя Трифена. Клеопатра Трифена была. Антония Трифена. Внучка Марка Антония. Вот. Так что здесь Трифон могло быть и э, таким именем вполне положительным, но могло иметь оттенок и вот такой, что изнеженный, неженка. Ну, судя по всему, это относится э, к этим телемеям именно вот э, второй аспект. Да, ну, э, телемей восьмой, э, значит, он больше всех у нас прозвищ получил, да, он у нас уже был э, Фисконом. Здесь он еще вместо Эвергета Кокергет, злодей, ну и вот филолог за изднание ученых. Значит, Птолемей десятый, вот, любезный и э, закравшийся. Кроме того, Кок означает багряный. Ну, говорится, что это неприличное прозвище, не будем уточнять, что там у него считалось багряным с точки зрения его подданных, наградивших этим прозвищем. Вот. Птолемей четырнадцатый, флейтист за любовь свою к флейте и к музыке и незаконно рожденный Пруссий второй охотник вот мы видим его тоже кстати диадема такая же как у дьявола и такая же как у македонского последнего македонского царя персея ну персей понятно с крылышками да а, значит проще второй был женат на его сестре и судя по всему вот подчеркивал это преемственность охотник ну любил охоту и есть Сообщение, что он организовал у себя при дворе целый зоопарк по персидской, вероятно, моде. Значит, Филипп II, последний, по-моему, да, из селивкидов, «барю пус», «барю «тяжелая нога», переводится, что означает «убей меня, бог не знаю». Ну, скорее всего, это не внешность, это, ну, то ли он тяжелый на подъем был, не какой-то, может быть, вот так. Ну, с этим, конечно, нужно еще разбираться. Далее. Двозвище, э -э имеющее отношение к каким-то географическим названиям. Ну, здесь, здесь в общем-то, все понятно. да, То есть, точно так же, вот, как были Птолимей, Аларик и Александр Ленкистеец. Здесь у нас, значит, Антиох Седьмой, который долгое время жил в городе Сиды на юге Малой Азии. Антиох Девятый Кизикен долгое время жил в Кизике на побережье Мраморного моря. Антиох 13 азиатский. Ну, вообще, селевкиды, они все были азиатские. В общем, не очень понятно, почему потребовалось подчеркивать именно это, этот аспект, его прозвища. Династия селевкидов интересна еще тем, что тут появляются прозвища сирийские. То есть, семитские на семитском, арамейском языке. Вот отец и сын Александр I Бала, или Балас, это, судя по всему, господин Белл во всех семейских языках. И Александр II Забина, вроде бы, это выкупленный Рам, Причем в один раз всего это имя, это прозвище встречается. И в источнике непосредственно сказано, что вот его так прозвали сирийцы. То есть имя явно совершенно сирийское. Ну, и, наконец, остаются некоторые прозвища, которые до сих пор пока еще не получили какой-либо убедительной интерпретации. Это относится, например, к антигону второму Ганату, сыну антигон, э, Диметрия Полиаркета, отцу упоминавшегося уже Диметрия Второго. Э, ну вот э, здесь считается, э, эта монета представляет собой стилизованное изображение щита македонского типа, а портрет – это бог Пан, как, при помощи которого якобы Антигон одержал победу над э, варварами-хельфами галатами, э, вот при помощи Пана, что его врагов объявл панический ужас. Ну, считается, что здесь могли быть приданы черты какого-то портретного сходства с самим царем. Э, вот что такое этот Ганат, совершенно непонятно. По одной из версий, по самой первой, и это где-то есть даже в источниках, что от названия города Гонны Фессалии, ну, где-то недалеко от Македонии, но в надписях уроженцы этого города именуются не Гоннатас, а Гоннеус. То есть, скорее всего, это ложная технология. От какого другого топонима, ну, вот была очень хорошая статья, американского исследователь Брауна, где он Обосновывают именно вот эту точку зрения. Был город Ганус во Фракии, недалеко где-то от того места, где Антигон как раз одержал победу свою над, этой, над кельтами. Может быть, это связано вот с этим голодом. Ну, как-то вот произошла перестановка глазных? почему -то. Могло иметь отношение к гоню колено. Ну, может быть, намек на хромоту какую-то. У нас неизвестно, был он или нет. Но э, есть еще э, есть такая версия, тоже она даже объясняется. Э, ну, и высказывалось, что э, это могло быть какое-то македонское слово, возможно, связанное вот тоже с коленом, э, но ну, прямой греческой аналогии не имеющей. вот эта мысль, мне кажется, весьма перспективной, поскольку она э, в значительной мере соответствует тому, что я буду говорить дальше про других представителей династии Антигонидов, э, с прозвищами которых мы э, будем разбираться по подобию. И, наконец, появляются прозвища и у юнистических цариц, что вполне закономерно, поскольку царицы были зачастую весьма важными фигурами в политических делах, их была очень значительной нередко, ну и вот мы наблюдаем здесь такие прозвища. Значит, Вереника Фернифорус, то есть, собственно, по-македонски она звучала даже «ференика» приносящее преданное. Вот именно по-македонской. Македонское слово – это дочь египетского царя Птолемея II, которая была выдана замуж за Селевкитского царя Антиоха II после того, как завершилась война между этими двумя царями. Причем война завершилась достаточно убедительной победой Антиоха. И считается, долгое время было непонятно, почему, ну, вроде бы, Толемей потерпел поражение, а тут заключается такой э, династический брак, причем по результатам этого брака, вроде бы, потомки у была уже на тот момент жена, причем его двоюродная сестра, из хорошего, так сказать, рода, и были дети уже, но престол, судя по всему, должен был быть предназначен потомком вот этого брака. Это, в общем, можно расценивать как серьезный дипломатический успех в Толемее хотел, потерпел поражение. Ну, вот считается, что э, приданное, которое э, Береника с э, собой, принесла, это в сущности была завуалированная форма контрибуции. То есть э, приданное было чрезмерно э, богатое и огромное, и соответственно, вот э, оно практически выполняло роль, вот, выплаты вот, э, таких э, репараций. Тогда, в общем-то, многое становится понятно. Значит, Клеопатра 1 Сирийка. Она стала так прозываться после того, как вышла замуж за египетского царя. И имя Клеопатра с тех пор становится египетской династии э, наиболее употребительным. Ну вот, Клеопатра колка багряная. Опять же, говорится, что это намек какое на какое-то, на что-то непристойное. Не будем вдаваться в детали. Ну и вот э, два примера давайте разберем поподробнее, э, потому что они действительно кажутся очень и очень интересными, содержательными и э, открывают э, как очень э, много э, нового нам и применительных данным конкретным э, случаям, в которых были даны те или иные прозвища, ну и позволяют кое-какие сделать выводы э, и общего характера о неофициальных прозвищах туристических проектов. Итак, антигон первый. Э, значит, антигон одноглазый. Э, если помните фильм Александра, э, если смотрели, то там вот этот антигон показан вполне. Э, Но, ну, правда, показан совершенно не так, потому что он э, в походе практически не участвовал. Он был оставлен в Малой Азии по итогу первого года похода. Там он и до Индии дошел. Значит, что нам известно об этом человеке? Он получил ранение, в результате которого лишился глаза в 340 году во время кампании Филиппа II против греческого города Пелимфа. Плутарк рассказывает о том, что он, ну, правда, его там неправильно называет, это не антигоном, а антигеном. Такой тоже был полководец у Александра, но он не был одноглазым. Вот. Ну и вот в красках расписывает, как он храбро сражался и даже, несмотря на это тяжелое ранение, не э, оставил строя и не позволил даже вытянуть вот эту болезненную стрелу. Болт был той поры, пока не загнал <как> осажденных обратных стен. стену. Значит, э, интересно, что э, для э, характеристики одноглазости в греческом языке существует два слова. Монофтальмус, то есть буквально одноглазый, и гетерофтальмус, буквально разноглазый. Ну, ни на русский, ни на какой другой современный европейский язык эту разницу не передать, это только по-гречески. Можно э, ее ощутить. Э, и чего-то я решил разобраться. Почему он именуется то гетерофтальмус, то монофтальмус. Сейчас есть такой. Корпус, электронный корпус греческих источников, тезаурус, лингвогрек, греческих и латинских. Корпус, программа Мусаерус такая есть, если что у Эдуарда Валерича есть, кому будет нужно, спросите. Где можно, значит, в поисковик загнать какое-то нужное слово, и он тебе выдает все, что касается, все случаи употребления этого слова в сотнях источников. И выяснилось чрезвычайно интересная вещь, что э, монофтальмус э, применяется в, во всех источниках только и исключительно вот этому самому антигону первому, антигону одноглазых. Все остальные одноглазые персонажи, включая Филиппа Второго, э, они гетероофтельмос. Почему такая разница? Ну вот я стал разбираться, и выяснилось очень интересное историю, что значит, был такой философ Феокрит Киевский, который очень сильно не любил царей. Не любил он Александра, всячески над ним издевался, порицал Аристотеля за то, что тот был отправ... отправился в Македонию воспитывать Александра. Вот. И Антигона он тоже не любил. И э, как-то очень э, его э, всячески оскорблял, поносил заочно. И вот в одном из источников написано, что Антигон, у Илиана пестрых рассказов написано, что Антигон, который был гетерофтальмус, был прозван циклопом. Ну, понятно, циклоп вот такой вот одноглазенький товарищ, мифологический. Вот, судя по всему, циклопом мог прозвать его именно Феокрит. Потому что нам известно, что Антигон, вообще он был нормальный совершенно политик, суровый, но справедливый. Вот эта история с убийством Феокрита – это одно из немногих таких его явно однозначно совершенно нехороших деяний. Феокрит, значит, Антигон переписывался с Феокритом, хотел пригласить его к себе, чтобы они поговорили, помирились. И отправил к нему своего бывшего полководца а на тот момент главного повара. Вот. И э, Феокрит э, сказал: Я хорошо знаю, что ты хочешь доставить меня к своему циклопу сырын. Вот. Э, ну, Товарищи, э, был очень остерный язык явно, но в конце концов, э, Антигона это, видимо, достал, и он приказал его убить. Ну, видимо, не казнить, поскольку он жил на Хиосе, далеко от Антигона, но ну, просто приказал как-то его э, завязать. И далее выясняется очень интересная вещь, что вот само это слово «мунофтальмос», оно во всяких словарях, во всяких произведениях каких-то филологов античных, которых никто не знает, кто они такие вообще, вот оно применяется как оказывается исключительно, с помощью того же тезаос лингва грека выясняется, применяется исключительно к циклопам. Вот такая забавная вещь. То есть есть четкая разница, написано скажем, гетероофтальмус тот, кто потерял один глаз в результате ранения. Монофтальмус изначально одноглазый, как циклоп. Ну и получается, что вот судя по всему, антигон поскольку Плутарх и Маклобий очень подробно рассказывает об этой истории, в разных контекстах. Судя по всему, эта история с убийством Феокрита и с его обзывательствами в адрес Антигона получила достаточно широкую огласку. И уже после убийства Антигон, Антигоном, по приказу Антигона Феокрита, царь, судя по всему, получил вот это вот оскорбительное такое прозвище. Плутар пишет, что он переживал за свои одноглазости и собственно, как и Филипп II. Ну, Филипп, правда, не звали, не называли циклопом. Меня вот отклонили статью на эту тему в одном западном журнале, сказали, а вот Филипп II тоже был одноглазый, его наверняка звали циклопом. Я посмотрел все обзывательства, которые Демосфен употребляет в адрес Филиппа II, циклопа там не значится. Более того, говорится, что вот он, дескать, был хромой и одноглазый, но такой энергичный, что афини не могли с ним справиться. Димау тоже не называют. Тоже не называли. А, Плутак перечисляет э, одноглазых политических деятелей Ганнибала, Филиппа, Эвмена э, и э, Антигона. Естественно, называют гетерофтами у еще. Вот. Ну и вот еди один, единственный такой у нас исторический персонаж, который не просто одноглазый, а как это было грекам понятно, одноглазый, подобно циклопу. За свои жестокие, тиранические э черты характера из-за убийства вот этого несчастного астроумного философа Феокрика. И еще один пример, связанный с прозвищем Антигона Третьего, который был значит, у нас как Досон, который много обещает, но подразумевается, видимо, мало делает который был Эпитроп опекун, И вот всего лишь в двух источниках, причем один ссылается на другой, у Порфирия и у византийского автора Георгия Синкела, фигурирует прозвище Фускас. Фуск. Портрета, к сожалению, антигона не сохранилось, поэтому я вот Слепоти. эту... Да, вот эту рожесть решил поместить. Значит, Синкел, ссылаясь на Порфирия, пишет как раз, что когда умер Диметрий, царь Македонин, а его сын Филипп был еще малолетним, то Македонине назначили опекуном малолетнего Филиппа, представителя тоже царского рода Антигона, по прозвищу Фуск. Что это за Фуск, совершенно непонятно. Есть очень хорошая книга об Антигоне до да Сониевка. Французской исследовательницы Сильвии Либоек в 1993 году она вышла, такая здоровенная книжка, подробно разбирается там прозвище его и, и Петров, и значит, Досон, а про Фуст написано, что совершенно непонятно, почему это прозвище могло взяться и что оно обозначает. Ну, какие были версии? Была версия такая, что... значит, это слово имеет сходство с все с тем же Фюсконом Пузаном. Да? Но, в общем-то, все, что мы знаем об Дигоне Третьем, как-то против этой версии свидетельствует, потому как, вроде бы, он был вполне нормальным воином, хорошим полководцем, энергичным политиком. Кроме того, он, судя по всему, помер от туберкулеза, а Чахоточный это явно, как сказать, не Пузан. Так что здесь вряд ли, это, ну, при том, что и слова разные все-таки, да, ну, как-то авторы вот этой версии не э, акцентируют на это внимание. Хотя она пользуется ну, такая определенной популярностью. Затем э, фигурирует некий город Фискус. Э, поскольку мы помним, что были э, прозвища, связанные с э, какими-то географическими названиями, с городами, такой город был в Лакриде, Азольской в Центральной Греции, и почему-то, правда, вот Сильвия Лепаек не отметил, что был такой город и в Македонии. Ну, опять же, он упоминается всего один раз, какое отношение мог Антигон иметь к этому городу, непонятно, ну, и опять же, одно дело фускус, другой фискус. Фискус. фискус. Да, то есть, здесь как-то тоже все это довольно-таки сомнительно. Ну, да, я, я еще не написал uh, еще одну версию, uh, значит, я когда делал доклад uh, по, по этой же теме в Московском университете, то мне коллега подсказал. Uh, есть еще такое слово «фискос» uh, или «фюска» мужского или женского рода uh, означает «колбаска-сосиска». Ну, царь-сосиска, да? Нормально. В общем, тоже, конечно, в Наконец, тоже вполне, э, так сказать, на поверхности лежит сходство этого имени с латинским словом «фускус» – темный, мрачный, и такой как номен э, известен в Риме уже в третьем веке до нашей. Но у нас нет никаких сведений о том, что Антигон поддерживал э, какие-либо контакты с Римом. Ну и Время Риме греческого происхождения встречались известные, ну, квинт-марций Филипп, например. Филипп, возможно, за дипломатические отношения как раз с македонским царем Филиппом V. Вот. Почему-то никто не посмотрел, все в один голос твердя о том, что это имя непонятное, не трудно объяснимое, никто не отметил, не, не, не дал себе труда просто порыться в надписях. И посмотреть, если ли такое личное имя. Оказывается, оно есть. Вполне себе есть. Ну, вот, к сожалению, не удается точно сказать, то ли это. Оно встречается ну, в общей сложности где-то раз в 10. Сейчас есть очень хорошее такое продолжающееся издание Lexicon of Greek Personal Names". То есть все-все-все-все имена, известные из письменных источников, ну, а главным образом, естественно, из надписей по регионам греческого мира ну и вот имя личное имя фускус встречается в надписях к сожалению только римского времени поэтому нам собственно непонятно то ли это греческое имя или македонское то ли это производное ну собственно латинское фускус латинский когномен который передан просто греческими буквами один пример совершенно бесспорный там упоминается там а, а, апий, Гней, Апий, э, Фуск. Ну, написано по-гречески из Мавой Азии. То есть здесь совершенно ясно это э, римское имя. А в других частях непонятно. То есть, с, э, не, не, не всегда сочетается оно с какими-то другими римскими именами. И особенно интересно, конечно, то, что дважды употребляется личное имя Фускус в надписях из Македонии, и здесь же встречается и Женское имя, производное от него, Фуска. Ну вот опять же, что это то ли темное, то ли, так сказать, какое-то македонское слово. Больше Фуска нигде не встречается, кроме как в Македонии. И это опять же заставляет думать, что все-таки, наверное, это личное имя македонского происхождения, коль скоро от него есть и вот и женское. Ну и наконец, как мне, собственно, хочется надеяться, удалось разрешить эту загадку. Просто, опять же, путем поиска в Тезаусе, грека набрал фускус в словаре. Гесихия черным по белому сказано. Фускус, фускус это оксюкефалус. Оксюкефалус это что такое по гречески? Остроголовый. Остроголовый. И у того же Гесихия есть, ну, опять. Вполне логично, да, что прозвище, связанное с особенностью, внешне... особенностью внешности. Ну, портрета, к сожалению, нет, поэтому проверить не можно. Интересно, что у того же Гесихия Поксюхефал, встречается еще и в этом контексте, где говорится, что Поксюхефал означает слово фоксос. Фоксос – нормальное греческое слово, оно встречается во многих текстах. Оно означает остроголовый тоже. Так, в частности, именуется у Гомера Ферсид. Тот самый, помните, который страшный, ужасный, кривой, косоглазый. И Сука, вы, он, кудд... В кудд, в да, вечно лезет кудда. куда не надо. Имя-то у него такое. Вот, и внешность соответствующая. Вот. Ну и, как кажется, не случайным определенное, так сказать, чисто фонетическое искусство между фускос и фоксос. То есть, мне кажется, что э, фускос это македонское э, слово, которое означает вот, примерно то же самое, что фоксос э, острый, ну, либо остроголовый, либо острый вообще. То есть, наверное, если мы считаем, что вот эти примеры если это личное имя, то, наверное, оно связано с какой-то семантикой не остроголовости, а остроты вообще. Наверное, положительные какие-то коннотации. Ну, остроголовый, понятно, это с какой-то иронией. Мы дальше сейчас увидим еще один пример. Ну, я проверил. У Гесихия порядка 70 приводится слов, о которых он говорит, что это македонское слово. И 5 примерно слов, где... Ну, вот такое определенное фонетическое сходство есть. Туто, руто, что-то еще такое, значит, что слово македонское похоже на какое-то слово греческое, которое оно, собственно, и означает. И это вполне понятно, поскольку сейчас, в общем-то, считается уже доказанным, что македонский язык был очень близок к греческому, ну, представлял собой практически, наверное, один из диалектов. Ну и в пользу вот такого объяснения свидетельствует то, что э, Перикул э, носил такое ироническое прозвище – Схинокефалос. Э, Схинокефалос э, – значит, э, Зевс длинноголовый обычно переводится, но Схино – это э, какой-то э, овощ, морская луковица так называемая, тоже имеющая длинную вытянутую форму, ну, вот э, у Плутарха по-моему, написано, что Перикова не очень радовался этому своему прозвищу и обычно носил шлем, и вот его изобразили в шлем, чтобы, так сказать, его остроголовость не особо бросалась в глаза. Ну, и, судя по всему, мы можем э, вполне э, допустить, что антигод III изначально носил прозвище именно вот «фускос», македонское слово, означающее «остроголовый», ну а потом, когда он стал Пекуном, то он получил прозвище Опекуна. потом, как стал вести активную политическую деятельность, то он стал Досоном, который много обещает, но мало дает. Ну и, соответственно, вот это изначальное его прозвище э, забылось, и смысл его был поти. То есть он Пузаном не, не а? был. А? Я хотел предложить э, свой портрет. Я еще пока и не, носок, не, не дорос, да. Я говорю, пузанный он вряд ли мог быть, потому что он умер от туберкулеза. А Чехоточнее и пузатые это как-то вещи <смех> малозавместные. Ну и вот, собственно, на двух конкретных примерах я вам показал, кто, что собой эти прозвища представляли, как они могли, по силу каких причин они могли быть даны как они изменялись со временем, как их понимали или не понимали, это, как мне кажется, весьма интересный показательный материал применительно к идеологии эллистического общества, к чувству юмора, демонстрирующего чувство юмора людей эллистического времени. Ну, редко такие вещи в общем у нас в да, проявляются, но ну, вот будем надеяться, что проект этот будет продолжаться, разрабатываться и вылиться э, в итоге в коллективную монографию не только по прозвищам эллистических царей, но и по прозвищам э, царей э, персидских. Вот Эдуард Валерьевич будет делать добавку. Кстати, вот интересно, что... Интересно, что вот у царей иранского происхождения почему-то прозвищ не было. Ни в Пантийской, ни в Каппадокийской династии, ни в Парфянской. Хотя у, у персов, у ахименидов были прозвище. Вот. Ну, будем надеяться, что этот проект удастся реализовать. Спасибо за внимание.